И снова всем здравствуйте, добрый вечер, добрый день, у кого что. Хочу записать короткое видео, еще раз напомнить всем, кто пока либо сомневается, либо просто не знает о том, какие замечательные новости появились в компании, а именно о пяти подарочных пакетах, которые компания дает всем, абсолютно всем и старичкам, и новичкам. Это очень может быть интересно студентам, пенсионерам, Людям, которые либо не имеют свободных денег для того, чтобы вкладывать куда-то, либо боятся вкладывать, пожалуйста, начните с бесплатного. Начните с того, что компания вам подарит 5 пакетов стоимостью 25 долларов каждый или суммарно 125 долларов у вас окажется на балансе. И вот начисление на этот баланс, на эти 5 рекламных пакетов вы можете выводить, можете реинвестировать. Люди, пока не имеющие свободных денег, начинайте просто хоть что-нибудь делать. Я скачал большой-большой калькулятор и хочу показать вам, как это работает. Смотрите, 5 подарочных пакетов. Что это нам дает? Справедливости ради скажу, для того, чтобы их получить, нужно 60 дней выполнять квалификацию, то есть просматривать рекламу. Это рекламная кампания, это рекламная платформа компании C Global Network и все завершено на рекламе. Почему компания пошла на такой шаг? Компании нужно сейчас собрать 50 тысяч активных партнеров, живых, реальных партнеров, которые смотрят рекламу. и Поэтому компания готова делать такие роскошные подарки. Вот я объяснил, откуда, откуда деньги. Да вот отсюда деньги. Компания делает все ради этого, чтобы создать огромную рекламную платформу. Теперь считаем. 125 долларов у нас с вами есть. Умножаем. На 0,72, да, еще учтите 0,72%, это только сейчас, когда компания выйдет на свою рабочую мощность, начисления могут доходить до 1%, Процента. и получается у нас 0,9 долларов в сутки. Умножаем на 30 дней, и получается у нас с вами, смотрим, 27 долларов в месяц, в месяц, видите, да? Это то, что мы можем получить с наших подарочных рекламных пакетов. Чтобы они начали работать, нужно будет всего один раз заплатить 10 долларов, один раз, и начать зарабатывать уже. Итого чистый доход вычитаем 10 долларов, чистый доход у нас с вами получается 17 долларов с одного аккаунта. Но мы же помним, что компания говорила, что мы можем с одного IP-адреса регистрировать 4 аккаунта на своих родственников либо на членов нашей семьи, и с одного IP-адреса можно будет работать. 4 аккаунта 4 почты вот здесь появится сейчас видео где оно появляется все время путаюсь где-то здесь как можно одну почту мгновенно превратить в 4 почты все это очень легко 17 долларов помним нам дают один аккаунт но раз у нас 4 аккаунта мы умножаем на 4 и того получается 68 долларов в месяц можно зарабатывать вложив всего лишь четыре раза по 10 долларов на четырех аккаунтах один раз. Дальше можно ничего больше не вкладывать и ничего не покупать, можно просто делать реинвесты и из заработанных денег оплачивать ежемесячную абонентскую плату. Сколько это в рублях? Умножаем сейчас, сколько у нас курс? 63, по-моему, доллар. Итого получают 4000, ну округлим 4300 рублей в месяц можно зарабатывать, работая, если это вообще можно назвать работой, 2,5 минуты в день две с половиной минуты в день сидя за компьютером либо с телефона в тепле две с в день 4300 рублей вы зарабатываете пенсионеры студенты просто вдумайтесь где еще вы такое найдете говорят о 10 долларов вкладывать 10 долларов это один раз сходить в продуктовый магазин купить пачку масла пачку сыра молока хлеба яиц все вот они 10 долларов которые принесут вам вот такие вот деньги я говорю это без приглашений без вложений это то что компания сейчас дает и учтите, что компания дает пока пока не наберет 50 тысяч партнеров активно когда партнеры появятся я уверен что компания такие сладкие подарки отменит потому что ну зачем столько платить так вот я обращаюсь к вам, используйте, куйте железо, как говорится, не отходя от кассы. Есть возможность, используйте ее. Возьмите и начните сейчас.